Гарри дымка исчезли, но 20 августа москвичи вновь стали на них жаловаться. Накануне ведущий специалист Центра погоды ФОБУС Евгений Тишковец предупредил, что жители Москвы и Подмосковья продолжат ощущать запах Гарри 22 и 23 августа. По его словам, концентрация веществ от продуктов горения в атмосфере может вырасти в полтора раза от показателей утра 21. Ранее в гидрометцентре сообщали о чрезвычайной пожароопасности в столичном регионе, предупреждение действует до 23 часов вторника. Погода. Сегодня в Санкт-Петербурге возможен небольшой дождь, плюс 24-26 градусов. В Москве без осадков ночью и утром смог и 25-27 тепла. Сейчас в городе плюс 18. Давление 755 миллиметров. Влажность воздуха 60 процентов. Вести. 97,6 Санкт-Петербург 89,3 Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно Углеводороды Тонны, кубометры, баррели, которыми живет вся планета Какую роль играет нефть в современном мире? Кто выигрывает в битве за ресурсы? Когда полезные ископаемые станут бесполезными? О деньгах, что под ногами. Программа «Энергономика». Каждую пятницу после 15 часов. На радио Вести FM.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 становка меняется ежесекундная из последней информации, которую еще мало кто знает, мы продвинулись вперед, чтобы первыми узнать главное нашу дождь, по которому можно прогнозировать общую позицию настройтесь на вести F Формула смысла. 7 часов 35 минут в Москве. Формула смысла в эфире. Гия Саралидзе, Дмитрий Куликов в студии. Мы приветствуем всех радиослушателей радиостанции Вести и и телевизионного канала Соловью Вайф. Кстати, не забывайте подписываться на телеграм-каналы. и на телеграм-канал Имерель. Да, вот он написан. Да, вот он, «Имерэл». да, написан. Вот, и телеграм-канал ДТ, две большие русские буквы д куликов ты сергейцев мой Тимофея сергейцева телеграм-канал так что подписывайтесь и смотреть нашу трансляцию смотреть можно еще и э, в телеграм-канале соловьев так что пользуйтесь этой возможностью ну так что вернемся да, к методу эскалации вот каждый раз когда они упираются в невозможность достичь успеха э, в том слое противостояния в котором ну, мы находимся, в котором мы с ними встречаемся и противодействуем, вот, они переходят на более высокий уровень эскалации этого противостояния. Вот э, э, ты затронул это совершенно справедливо, да, чего теперь ждут? Ну, вот теперь они ждут и ищут повода, э, при котором они могли бы, например, уже провести там, как минимум, натовскую оккупацию, ну, половины Украины. А, а оттуда, наверное, нужно, легко можно сползти к тому, что э, натовские солдаты. Но вот с наемниками-то не получилось ничего. Вот, не, не выгорело. Это же не э, по деревням на Ближнем Востоке налетать на вертолетах и расстреливать тех, кто не может тебе ничего противопоставить. Вот, успехи наемных западных армий. Во многом же с этим были связаны. Да и, и, и это не всегда получалось. Афганистан-то вот годовщина как раз вывоз. С Афганистаном были. не получилось а слово совсем. Да. А тоже вы ведь вроде бы там, да, там, и, и свадьбы расстреливали. Как хорошо, без беспилотника, когда тебе ответить не могут. Ну, вот тоже же не задалось. Да, но здесь-то тоже еще стало понятно, что вот с особенностями специальной операции, так как мы ведем, и то, что мне говорят военные, ну вот это, наемники, это все здорово. Но когда ты в позиционном бою и дней пять на тебя обрушивается артиллерийская работа, очень плотная, то тут кто приехал пострелять по живым мишеням чувствует себя очень неуютно под этим огнем там, в течение пяти дней недели вот и, и понятно что происходит так сказать с этим самым наемником который вообще и близко не предполагал он же приехал туда тупых русских стрелять а выяснилось, что... Ты знаешь, меня первое время поражало, потому что было много этих интервью, которые давали вот наемники, да. там все эти дикие гуси и, и, и прочие, да, которые поездили по войнам. А, ну, ты знаешь, все-таки люди военные... Ну, мне так казалось. Они более-менее понимают да, разницу между там, поехать куда-нибудь в Ливию, в Сирию э -э, и еще куда-то от того, чтобы поехать и воевать с регулярной российской армией. Ну, мне казалось, что это очевидно. Но когда я слушал их, когда они говорили, вот, вы не представляете, это же совсем другая. Я не видел такой войны. Там э, по нам стреляют. Mm -hmm. Я все время говорил, вы, ребят, вы военные? или? И я понял, что на самом деле тоже видимо, информация, только, которой они владеют, и то уровень, да, там, той пропаганды, которая существует, она в том числе и на профессиональных людей, ну, более-менее, она и на них распространяется, потому что то, что говорят, вот, действительно, военные эксперты, которых мы часто, да, видим, бывшие военные американские, там, полковники, генералы и так далее, они-то как раз понимают всю разницу, да, это от того, с чем столкнулись на Украине, в том числе и вот. Вот эти наемники и, и, и, и, и, и, и это отнюдь не значит что они все все это знают вот это удивительно для меня было ну вот, вот, вот это... смотри да все чудеса на которые они наделись при том очень очень широкий спектр но вот про оружие мы с тобой поговорили да святая джавелина ничего не сделала как и святая хэмерсина тоже ничего не сделала вот принципиально помнишь истерику с наемниками дам начало вот сейчас приедут рембы ну, приедет 20-30 тысяч рэмбов, и они этого Ивана Русского, значит, в пух и прах. Ну, все, рэмпы, которые приехали, значительной частью вообще уже никуда не поедут. Вот, половина от этого сбежала, все остальные, которые остались, ну, есть вопрос, где они? Ну, может, где-то отряды спецоперации там, какие-то узкие наверняка есть, наши с ними работают, но это капелька-капелька в море, поэтому эта надежда, вот это чудо тоже не сработало. Ну, главное, фундаментальное чудо, что мы рухнем от экономических санкций, тоже не состоялось. И вообще ничего тут не просматривается такого. То есть они-то точно рухнули. На Украине нет экономики совсем полностью. Все, она полностью кончилась. Она может только содержаться западными деньгами. И вот полностью висит этот слой... И все средства, которые они задействовали в этом слое, оказались несостоятельными. Они проиграли по всем направлениям этой псевдонадежды или задействования этих средств. Ну, казалось бы, есть вариант. Мы проиграли, ну, давайте как-то будем разговаривать. разговаривать. Нет. Нет, они не могут себе позволить. Дело не в Зеленском. Это не может себе позволить господин Байден, его группа. Британцы не могут это себе позволить. Это же они объявили победу на поле боя своей необходимостью. Джонсон, Байден, Боррель, они объявили. Зеленский Все равно решиться на поле боя. Да, пя пятое колесо в телеге. Поэтому они переводят это в следующий уровень. Вот будет задействована, значит, ядерная угроза, ядерный шантаж. Или вы отходите, отводите войска, или мы сейчас убьем тысячи людей через радиационное воздействие. Да, сами бомбанем, люди погибнут. Но средства массовой информации в наших руках. Мы расскажем, что это из-за вас. Поэтому давайте отходить. Вот так просто. Ну, послать большое количество э, разных, в том числе и мелких беспилотников, и создать ажиотаж, и вопль. В Крыму все испугались, массово уезжают. Нифига никто никуда не уезжает в Крыму. Как отдыхали, так и отдыхают. Но там-то многие верят. Да? Ну, кстати, все вот эти э, диверсионные акты, и террористические должны заместить, э -э заполнить пустое место от контрнаступления. Это же еще было одно направление истерики. Но сейчас мы перейдем в контрнаступление. Сейчас в начале июня, потом в середине, ну в середине-то точно. Ну уж в июле мы сейчас мы жахнем. А, потом, а к началу так... августа наверняка. Да. Вот все уже поступит, все, что нам нужно. Все святые из оружия приедут, все наемники соберутся, британцы обучат 10 тысяч у себя в Британии, и вот мы как жахнем, и понятно, что этого не произошло. Под Николаевым происходит ровно другое. Вот, э, благодатное вчера, там, село такое очень важное, ключевое по направлению э, к Николаеву, ну, оставили. Это такой контрнаступ. Ракообразное движение вперед, понимаешь? Ну, вот и, и не вперед, конечно. Еще ряд э, направлений. Это там, где они должны были наступать. И чем вот это заполнять? Терроризмом, диверсиями и ожиданием того, что ну как-то мы все-таки... Ну, должны же на натовцы прийти повоевать за нас. Должны. И вот, наверное, там еще, знаешь, несколько уровней этой эскалации существует. Но я хочу сказать и обратить внимание, что президент наш очень точно сказал несколько лет назад точку, где будет это все выясняться. Мы попадем в рай, а они просто сдохнут. Да, это не то, чтобы мы этого желали. Русские никогда не желают смерти, в этом смысле это не камикадзе, да? Вот, но русские всегда понимают, что есть вещи, которые более важны, чем жизнь. В отличие от очень-очень очень многих народов. И прежде всего от всей этой западной линии. Вот. И э, мы точно понимаем, что э, конечная точка вот эта. И лучше бы до нее не доводить. Вот все, что мы делаем, мы жмем на тормоз этой самой эскалации. Мы точно не собираемся ускорять эскалацию. Вот, потому что каждый вот этот вот уровень, если на нем подольше находиться, дает больше шансов на то, что можно следующий шаг не делать, понимаешь? Но наши враги уже не поворачиваются, как-то даже в кавычках сказать, партнеры, да? вот, Думают, что они вечные, да? что они настолько сверхлюди. Вот, что, конечно же, они ну, могут и ядерным конфликтом, наверное, в принципе управлять. Ну да, здесь вот это вот вечное проверяние на слабу нас, да, вот я прям вот на слабо экономически, на слабо там с Украиной, да, там решаться, не решаться, заступиться за республик, решаться, не решаться, начать, да, там военную операцию. Сейчас вот тоже, да, там явные вот эти вот разговоры по поводу. Они же давно ведут эти разговоры по поводу ограниченного применения тактического ядерного оружия там и так далее. Единственное там э, вот эти вот сейчас появились э, всякие британские ПР, МР, и мэры там и так далее, которые говорят о том, что ну типа вот мы мы-то можем э, нанести удар, если там же вот кто-то из депутатов, по-моему, б... британского парламента сказал о том, что э, если что-то произойдет, утечка радиации вот на Запорожской тогда у нас будут развязаны руки, потому что мы можем задействовать пятую, пятую статью, статью -то. причем -то, где Украина, да. где пятая статья, ты ничего не... но, но при этом... и мы нанесем удар. Вот за этим все время мы можем нанести там по российским войскам, которые находятся на востоке Украины, значит удар. При этом почему-то дальше точка ставится, а не запятая, А русские тогда <смех> могут нанести, Ты да? знаешь, я вот на что еще обратил внимание? Они ведь на алтарь этот, да, или в костер этот вот этого противостояния они готовы все бросить, в том числе и свои вот эти жупилы. Понятно, что они именно жупилы такие, типа демократии. Там сейчас вот я видел в guardian э, статья э, саймона дженкинс есть такой э, у них обозреватель так вот э, э, дословно значит что он пишет значит что демократия работает лучше когда ее меньше это круто да он пишет вы хотите чтобы свобода слова процветала дженкинс пишет Тогда это должно быть отрегулировано сейчас больше, чем когда-либо. То есть, понимаешь, они готовы вот туда, но, в этот но, костер... Слушай, но Орл-то насколько был прав, а? Просто вот... вот. Ну, просто он был одним из проектировщиков этого социума и одним из проектировщиков способа управления им. Поэтому он точно понимал, куда должно прийти то, что они делали в конце 40-х и 50-х годах с ними. Да? И поэтому он точно знал цель и он ее рассказал людям, куда все придет, то, что они делают. Я думаю, что элементы-то этого всегда присутствовали. Просто они были более скрытые. Наверное, вот так вот в Гартинг никто не мог сказать, что э, просто словами... Свобода — это свобода рабство. это рабство, понимаешь? Да. Да. да. А война — это мир. Ну, То шикарно. Есть, ведь вторая часть, да, да первая, это я, к чему это все, да? С одной стороны, они готовы вот все свои вот эти якобы бредни про демократию и верховенство, там, и свободу слова бросить. Да, да вы хотите, чтобы была свобода слова? Тогда, Тогда, значит, все, заткнитесь! Заткнитесь! Надо все закрутить, понимаешь? Но самое страшное, это вторая часть. Это как раз, что война — это мир. Но они же это напрямую говорят. Ну, для того, чтобы войны не было, война, посмотрите, ну-ка, это же ужасно. Война же это кошмар. Поэтому, ну-ка, британские солдаты, поговорите там со своими родственниками. Обращайтесь. Попрощайтесь. да, там, что кто капеллану, там, завещание. Завещание да. напишите, потому что вас скоро туда пошлют. А. Понимаешь? Это же абсолютно, вот, ну, просто один в один. Да... И они все время еще говорили, что Орел говорил про нас пишет. Про нас. нас. Нет, я, кстати, всегда говорил, что это не про нас. Потому что, ну, вот все вот то, что там описано, к советскому э, проекту не имеет никакого отношения. Вот, потому что советский проект ложь использовал по минимуму. По минимуму. Ограничения, да. Использовал, это точно, да, и запретные темы были, вот, но технологии лжи советский проект использовал минимально. В этом в этом было, ну, такое принципиальное отличие даже ну, от, ну, одних, даже у советского проекта. Вот, поэтому, конечно, это они все про себя, причем здесь. По поводу э, того, что мы говорили про Запад, помнишь, замечательная есть фраза у Георгия данели у нашего кирина Режисовича, известному говорит что говорит, со временем когда я начал ездить на запад выяснилось что газета правда писала, писала правду да, про них. Писала. Но, ну ты понимаешь наша проблема это была вот в этом да потому что не могли советские люди проверить то что говорила советская пропаганда пропаганда здесь у меня безоценочная. советское вещание да вот они не, не могли проверить не могли и когда вот они не могли проверить а им по голосам рассказывали э, замполит вам врет ну так же как в этот сам вот то э, поскольку ты не можешь проверить а вдруг и правда врет а вдруг и правда вот а поехать я не могу а то, что вот в кино просачивается, ну, от каких-то родственников просачивается, ну, действительно, там сто сортов колбасы, а у нас пять. Вот, а, ну, а что, как же это? Вот, а ее еще не хватает. Колбасы. Да, ну мы ведь еще по, о Западе знали действительно по фильмам, которые, да, там при, при, приезжали. Да, и вот это вот все красивая жизнь, которую. Да. Мы же все это за чистую монету. Мы-то с тобой точно это помним, да, потому Конечно. что мы, мы на этом Конечно. росли. И это и, и вот эти джинсы, да, там, и запретная Кока-Кола, и пиво в банках, они же было, это же. Вот, вот, вот же венец цивилизации, Ну, да. теперь смотри, интересно, опять же, происходит. А ведь закрываются-то они теперь от нас. Да. Не мы от них. Они от нас закрываются. Я сегодня утром прочел, оказывается, за ХДС, ХСС, вот, они там у себя внутри партийно э, в Германии проголосовали за то, чтобы э, запретить выдачу виз россиянам. Нормально? Ну, германские демократы, христианские, вот, и они закрываются. Они не могут позволить с одной стороны, чтобы там был Достоевский, Чайковский и все остальное, заканчивая Захаром Прилепиным, да, из современников. Они не могут себе этого позволить. А с другой стороны, они не могут себе позволить, чтобы туда просто русские люди приезжали, вот, и так спрашивали, ну как, немец, ты сколько раз сегодня мылся? А у вас как? Знаешь, вот а вот у это... нас в квартире газ. <свят> а у вас они <свят> а а да, гвоздь. <свят> да, и вот этого, они, поним... вот этого они не могут себе позволить. Они должны закрыться. Это <свят> тоже показательно. Но визы всегда были как бы элементом войны прежде всего, да? потому что это тот способ, вот это сейчас, кстати, выяснилось, потому что первое или одно из первых, что они делают в рамках войны, которую они же объявили, это лишение возможности, значит, туда приехать. Мы аннулируем визы и не будем их выдавать. Меня больше всего волнует, знаешь, что даже не, не волнует, а это неправильное слово, интересует. Вот я, я задаюсь вопросом, они действительно думают, что вот закрывая въезд, они каким-то образом, значит, возбуждают в населении России какие-то, значит, революционные порывы в этом. Вот, вот они правда... Ты помнишь то, что нас первым делом лишили возможности закупать лухари на Елисейских полях? Ну, лухари это кто не знает, это жаргонное выражение лакшери. Ну, да. Да. Вот да. Это роскошь. Да, роскоши. Мы же должны были с тобой рухнуть и пойти сдаваться, вот ты и я, пойти сдаваться белому господину, потому что мы не сможем закупить теперь на Елисейских полях трусы какие-то, да. понимаешь? Или, или пинжак с карманами. Вот не сможем купить. И после этого точно ну, мы отречемся и от Родины, и от власти, от родителей и вообще от всего мы отречемся потому что, ну, это же ценность лахари, вот это вот. Ну, человек же не может без лахари жить, понимаешь? Да, ну, yeah, ну это а, э... лишили возможности есть гамбургеры и покупать шанель, это yeah. yeah. yeah. конечно мощный Мощный рычаг в давлении. Ты понимаешь в чем дело? Тут же тоже интересный момент. Они ничего не понимают. Вот когда советская власть лишала советского человека этого, то это ну, вызывало вопросы у советского человека к советской власти. А когда это та сторона лишает российского человека этого, то это же вопросы к той стране, а не к российской власти. Вот этого они не могут. Вот этого не могут понять, действительно. Да. Причем искренне этого не понимают. Они не понимают, что э, даже тех людей, которые... И я вот настаиваю на этом. Которые там... Молодежь среди них очень много. Которые там... Э, да, там... Ну, понятно, как все молодые люди чего-то там требуют, недовольны там и так далее. Но как только они помещают, что это они это они нам запрещают поехать, купить там это, ах так то они тут же переносят на них свое недовольство. Конечно, конечно. Но они этого не понимают. Ну и второе, они не понимают, что все-таки при всем том, что общество потребления проникло к нам и во многом село на нас и сидит. Вот. У нас все равно живо, живо вот это, что не определяется, не определяется это все... Ну, возможностью купить предмет роскоши. Вот и как-то мы, понимаешь, вот когда мы один раз за баночное пиво и видеомагнитофоны все вот это сдали, вот, то второй раз, покажи вы наше поколение еще чуть помладше нас, это вряд ли удастся. Формула смысла. Погода. О погоде на сегодня на территории России. В Архангельске днем без осадков плюс 25. В Мурманске кратковременный дождь 21-23. В Казани около 30 градусов тепла, синоптики осадков здесь не обещают. В Самаре и Нижнем Новгороде плюс 28, плюс 30 и также без осадков. В Волгограде 33 градуса, переменная облачность без осадков. Малооблачная погода в Краснодаре 30-32, до да плюс 32 также в Сочи здесь также без осадков. В Санкт-Петербурге днем облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, плюс 24, плюс 26 градусов в городе Наневен, Но в Москве днем облачно с прояснениями, без осадков и 26, 28 градусов. Климат-контроль. Что происходит с ассортиментом кондиционеров и сплит-систем? Динамика цен. Модельный ряд. производителей, Гарантийное обслуживание. Полный обзор рынка. В программе «Прорвемся». В понедельник после 16.30. На радио Вести FM. Вот новость, о которой все говорят а это корреспондент, что собрал материал к новости, о которой все говорят Вот постоянный эксперт, которого цитирует корреспондент, что собрал материал к новости, о которой все говорят А это вы, готовые поспорить с экспертом, которого цитирует корреспондент, что собрал материал к новости, о которой все говорят Программа «Большой формат» Корреспонденты, эксперты слушатели. О главных событиях дня с понедельника, по с понедельника по четверг, после 17 часов, на радио 200FM. Откройте для себя Азию. А потом еще одну. И еще Азию, которая рассчитывает только на себя. И Азию, что ждет помощи от других. Азию, которая ушла далеко вперед. И Азию, что тянет всех назад. Азию умиротворенную. И Азию на грани срыва. Программа Восточная шкатулка с Алексеем Масловым. На радио. Вести этом. В Москве 8 часов. Новости. В студии Лора Стадницкая. Владимир Путин выступил с видеообращением. По случаю дня государственного флага президент назвал российский триколор священным символом для всех поколений граждан страны, подчеркнув, что Россия – это мощная самостоятельная мировая держава. Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем День государственного флага России. Мы отдаем дань уважения официальному государственному символу России, который наряду с гербом и гимном знаменует ее суверенитет и независимость. Утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны. Наш флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России, в непростые и сложные периоды ее истории. При Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражения Первой мировой войны и в противоречивое трудное время кардинальных перемен 90-х. 22 августа 1991 бело бело-синя-красный флаг снова поднялся над Россией. Сегодня он прочно вошел в нашу жизнь как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства нашего народа, его преданности отечеству, готовности отстаивать национальные интересы. День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа с 1994 года. Чаще всего неофициально используется следующая трактовка значений цветов триколора. Белый цвет означает мир и чистоту, синий цвет веры и верности, постоянство, красный символизирует Энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество. День государственного флага отмечают сегодня во всех регионах страны. Праздничными мероприятиями сообщили это в администрации городов России. Так, в Москве впервые проходит финал федеральной акции Россия объединяет у монумента победы на поклонной горе по традиции подняли Белое Синекрасное полотнища, А затем на площади перед музеем победы 180 волонтеров и активистов развернули российский флаг из 90 частей. 85 из них приехали. Из всех регионов страны еще пять из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. Всего в столице запланировано более 60 мероприятий. Центральным станет концерт на Поклонной горе. Украинские войска обстреляли Донецк. Попадание пришлось на склады в районе гипермаркета, передает РИА Новости. Рано утром ВСО нанесли удар из артиллерии натовского калибра по Буденовскому и Ленинскому районам города, сообщила представительство ДНР в совместном центре по контролю со стороны населенного пункта Красногоров. Выпущена 10 снарядов. Сообщение о пострадавших разрушениях не поступало. Также утром два раза обстреляли горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов. А по центральному городскому району города попали 9 снарядов того же калибра. Через семь минут украинская армия выпустила еще шесть. В СУ также обстреляли поселок Адеряновка. В окрестности горловки пятью снарядами добавлю, что ночью российские системы ПВО отразили ракетный удар беспилотника по жилым районам Мелитополя. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП в Ульяновской области в Главное следственное управление ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Бастрыкин поручил подчиненным установить все обстоятельства аварии, повлекшие гибель большого числа людей, изучить документацию по техническому состоянию транспортных средств, а также проверить обеспечение требований по безопасности перевозки людей. В воскресенье в результате столкновения двух большегрузов и микроавтобусов в Николаевском районе Ульяновского области. По последним данным, погибли 16 человек. Детей среди жертв нет. Среди погибших 14 граждан Киргизии, сообщает МИД республики. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Двое работников следственного изолятора в Кемерове, взятые накануне вечером в заложники заключенными, освобождены. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили ТАСС при службе главного управления ФСИН по Кемеровской области. Ранее арестанты СИЗО-1 захватили троих сотрудников в заложники, потребовали вызвать сотрудников прокуратуры и в СИН. Во время обхода камер восемь заключенных напали на двух женщин и мужчин из числа персонала изолятора и затащили их в помещение. Арестанты были вооружены деревянными палками и металлическим уголком. В европейскую часть России возвращается аномальная жара. Сегодня в Москве до 28 градусов, а в пятницу зной усилится, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, в столице сохранится запах гарри от лесных пожаров. Август с привкусом гари. Направление ветра в Москве в ближайшие дни останется крайне неблагоприятным. Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ московские метеостанции не зафиксировали. Тем не менее городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Центральная Россия останется на периферии антициклона, а значит ветер будет преимущественно юго-восточным. В столицу все так же будет выносить дым от лесных пожаров. Из-за влияния антициклона продукты горения станут скапливаться в приземном слое атмосферы. И даже там, где в воздухе не будет запаха гари, все равно будет душно из-за аномального зноя. Сегодня в столице плюс 29, а затем до четверга плюс 30-31. В такой ситуации, кстати, крайне высокая будет пожарная опасность и в самой Московской области. Жалобы на запах гари стали поступать от жителей Запада, юго Запада и Юга Москвы еще в среду. Позже сообщалось о гари и смоге в других районах мегаполиса. По данным МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Э, Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха. Официальный курс доллара на сегодня 59 рублей 13 копеек, евро 59 рублей 39 копеек. Погода. Сегодня в Санкт-Петербурге возможен небольшой дождь, плюс 24-26 градусов, в Москве без осадков и 26-28 тепла, сейчас в городе плюс 18, давление 755 миллиметров, влажность воздуха 60%. Военная спецоперация на Украине. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Последние данные о ситуации на Украине в режиме реального времени. Новости, сводки, хроники, аналитика. Только достоверная и актуальная информация. Специальный эфир Радио Вести ФМ. Выплатить зарплаты, сделать закупки, составить план. А если проверка придет? Не придет. Занимайтесь тем, что у вас получается лучше всего – бизнесом. По всей России правительством введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. В случае его нарушения оставьте жалобу на портале Госуслуг и получите ответ в течение суток. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Реклама Умные знают, как заработать. Они получают 9% годовых по накопительному альфа-счету. Откройте онлайн или в любом отделении. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. АО «Альфа-банк». Формула смысла Доброе утро еще раз. 7-8 часов 8 минут в столице. Формула смысла в эфире. Дмитрий Куликов в студии. И у нас в студии в гостях Андрей Михайлович Ильницкий, советник министра обороны. Андрей, приветствую тебя. Доброе утро всем. Доброе утро. Да, поскольку мы старые товарищи, то, извините, мы на «ты» с Андреем Михайловичем разговариваем, потому что всегда сложно, когда ты в жизни на «ты», а потом в эфире на «вы», и вот это вот, -вот начинается. Поэтому так сказать, товарищеские у нас отношения и разговор будет товарищим. Друж, друж, Дружеский, да, ты мой друг. Да, Андрей Михайлович, э, давай вот о форуме, потому что э, событие масштабное, вот удивительно в сложной ситуации для страны, в условиях проведения специальной военной операции, тем не менее, а я вот, например, глубоко убежден, в том, что если там кому-то интересно и надо, если это будет важно, можно было обсуждать, почему так. Но я глубоко убежден в том, что форум проводить надо было в это, ну, в это время. И я на это смотрю прежде всего политически. Да, политически надо было его проводить. Вот. И э, несмотря на то, что как бы политически надо... Успех форума очевиден и по количеству делегаций, и по количеству контрактов, и по количеству взаимодействий военно-технических. Ну, может, несколько цифр, там, что называется, ты назовешь, чтобы мы понимали, от чего отталкиваться? Ну, давай, действительно, с этого начнем. Хотя э, цифры и вчера назывались, э, министр подводил э, итоги. И в программе у Володи Соловьева тоже эти цифры звучали. Ну, я озвучу действительно несколько. Во-первых, я поддержу твой тезис о том, что, вообще говоря, у империи должна быть своя повестка, и ее не должны сбивать даже очень важные на текущие события. Вот все, что задумано, должно делаться, все, что происходит, должно так или иначе сказываться на том, что задумывало, но тем не менее стратегия должна быть. И, конечно же, вот восьмой форум, а это восьмой форум. Так скажу, что мы с тобой помадим участник. Ну Я точно всех восьми э, стал событием, с событием из ряда вон. А я думаю, в шести или в семи. И по количественным, и вот что важно подчеркнуть, качественным показателем. Ну, несколько слов. Вот ты попросил цифры. Ну, во-первых, я вот свое впечатление могу сказать. Я такого количества посетителей, даже в самые, что не на есть, рабочие дни форума, начиная с понедельника, вот как раз прошлого, не видел ни разу то есть у меня есть официальная цифра это 1 903 536 человек, 903 536 человек, ну, то есть 2 миллиона человек за, меньше чем за неделю, 85 иностранных делегаций, только в научно-деловой программе форума приняли участие 22 тысячи участников, с которых там более 3000 специалистов высшей категории, ну то есть так, что такое 22 тысячи участников, это две кадровые дивизии интеллектуалов которые съехались со совсем страны и из 85 стран как я уже подчеркивал представителя представителей в москву в алабинов в парк патриот и в течение недели обсуждали в том числе актуальные вопросы не только научно-технического военно-технического развития но и геополитические вопросы в чем еще отличие форума если так очень коротко да, конечно же, министр подчеркнул о том, что на полмиллиарда, на 500 миллиардов были подписаны контракты Министерства обороны. И эти цифры можно продолжать, продолжать, продолжать, но твои зрители и слушатели все это сами найдут в сети, если надо. Как по мне, основное отличие, их было несколько. Ну, конечно, контекст специальной военной операции. Об этом мы, надеюсь, поговорим подробнее. Но... Что бы я отдельно совершенно подчеркнул? Как по мне, мы впервые увидели такую консолидацию, консолидацию структур, отвечающих за национальную безопасность. И если... Э, то, Сейчас, что... Прости, вот это было, на мой взгляд, особенно заметно, потому что внутри форума проходила, ведь и десятая конференция по международной безопасности, ну как э, внутри форума, да, хотя это самостоятельный институт, вот, но он тоже... В этом смысле это продукт деятельности Министерства обороны. И вот на этой конференции для меня лично пазл, э, вот этот, о котором ты сейчас говоришь, да, консолидации э, политической, геополитической, экономической позиции России. Э, Точно сложился. От выступления президента, там, министра обороны. И, э, между прочим, любопытно, я впервые, ты меня проверь, но я на раньше не видел на международном конференции по безопасности, на которой ты меня звал регулярно всегда, э, чтобы, например, вот так открыто и принципиально выступали зам э, начальника службы внешней разведки или начальник э, главного управления, ну, в, в, главного разведывательного управления по-старому, Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации со своими оценками профессионалов, разведчиков. Это тоже было очень круто. Итак, соглашусь, я тебя не буду поправлять, ты прав. Констатирую вторую особенность. Это действительно консолидация всех тех структур государства, которые отвечают за национальную безопасность. А это, кроме армии России, это силовой блок, это ОПК. И все мы вместе работали, подводя под задачу обеспечения национальной безопасности под этот общий знаменатель, все свои дискуссии, если речь идет о научно-деловой, программе форума. Все свои показы, если речь идет о выставочной компоненте, включая э, включая, например э, динамические показы. Ты упомянул действительно этот опыт, мы впервые реализуем. Международную конференцию по безопасности э, 85 стран представители э, были в ней, при, при этом 18 на высшем уровне, имея ввиду на высшем военном уровне. Так вот, э, геополитические аспекты. Сюда надо добавить э, впервые проведенный, я надеюсь если ты меня спросишь об этом, антифашистский форум, на меня он произвел очень большое впечатление. Я да, еще не дошел. Просто. Да, да, да, и выступление. И, конечно же, Дим, то, что ты сказал, вот упомянув нашего верховного главнокомандующего, он в своем выступлении, а он открыл форум, он приехал на открытие, и, как по мне, он Владимир Владимирович дал такую очень точную идеологическую рамку, я бы сказал, волевую рамку того, что происходит и того, что будет на площадках форума. Ну, я для себя отметил ту его часть выступления, там все было важно. Но вот я для себя, как человек, занимающийся, ну, то, что называется, идеологической составляющей, отметил то, как наш президент охарактеризовал ну, с кем Россия сегодня? Кто с нами? Ну, с нами, вообще-то говоря, три четверти мира. Но вот кто наши союзники? Понимаешь, сейчас принято говорить, что вот мы в изоляции, в одиночестве. Ну, это, это совершенно не так. Но по каким критериям президент определил тех, кто с нами? Мне понравилась эта фраза. Это страны, которые, и лидеры которых, и страны, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Президент несколько раз эту тему повторил. Это не наши союзники, это те, не те, кто многие годы прикрываясь, Партнерством и дружбой, с, дружбой кавычка, с, с Москвой преследовал свои корыстные цели, а, а при этом вынашивал недружеские планы. Это страны, сказал президент, которые проявляют настоящую стойкость и мужской характер, несмотря на пропаганду всю и несмотря на гибридные. Очень серьезное давление Вашингтона. И таких стран оказалось очень много. И часть из них выставили очень хорошие, очень хорошие экспозиции и приняли активное участие в работе самого форума. То есть, что это значит, вот как по мне? Президент... Сказал о ценностном выборе союзников, понимаете, не понимаешь, не об этническом. и Даже я бы сказал так, не о прагматическом выборе союзников. а ну, давай признаю, что это было раньше так, ну, нам же выгодно вот с этим торговать. но ну, давайте так, подзакроем глаза на то, что там это немножко э, идеологически нам не близки. А и к России относящиеся не очень хорошо страны, лидеры. И э, даже о традиционном э, выборе союзников тоже уже речь не идет. Речь идет о ценностном, о том, э, кто сегодня готов отстаивать свой суверенитет. И вообще тема суверенитета, Дмитрий Евгеньевич, э, она э, сквозила во всех, так или иначе, э, как политическая тема во всех мероприятиях. То есть способность защищать свои интересы в нынешних условиях становится ключевым, формирующим политику и внешнюю, и внутреннюю политику России, и тех коалиций той стратегии которую мы мы сейчас наблюдаем знаешь я у меня так сложилось лично немножко буквально две, минуточку у меня сын с четырьмя моими внуками день провел на форуме и он, и мне писал отец слушай это очень мужское мероприятие его вот такой вот и а мужского сегодня в российской политике, а в, в, в столичной вернее политике и вообще в жизни нашей повестки не, не хватает. Вот президент задал вот это вот, вот этот такой ценностный подход, и видишь, обычно рядовые посетители как-то это все увидели, почувствовали. Ну, наверное, можно чуть-чуть сказать и об этих контрактах и взаимодействии с нашим оборонно-промышленным комплексом, да, потому что я так понимаю, что многое мы представили, в том числе и из новых разработок, вот, но, наверное, еще и какое-то количество не представили, потому что ну, ей не надо пока. Ну, была очень немалая закрытая часть, да, она была не в доступе, там в общем специальная экспозиция была, об этом уже по-моему говорилось и у тебя и у Соловьева о том, что представлена целая галерея трофейного, затрофейного вооружения, в том числе на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, вот того самого, о чем из ГИИ в первой части говорили, чудо оружие Мы его внимательно изучаем, никакое оно не чудо, но мы, мы, мы, мы с ним работаем. Это тоже было представлено, с ним работают специалисты. Да, действительно, я, я уже сказал, но повторю, Министерство обороны заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями МПК на сумму 525 миллиардов рублей. Международные контракты очень серьезные подписаны были. Не о всех сейчас можно и нужно говорить, но в любом случае мы... И это вторая, Дима еще одна, вторая, дополнительная особенность. О чем бы я, вот если ты по линии контрактов и по линии выстраивания ну, той самой может быть, военно-технической мобилизации, которая не всем видна, но она идет. Вот особенностью этого форума, очевидной особенностью, если стоило пройти по стендам, по экспозициям выставочным, было то, что впервые было представлено очень немалое количество, а большое количество. Я рад за этих всех более 300 фирм, малых и средних, особенно малых. Понимаешь, у нас у нас принято поддержку малого бизнеса, было на таких сытых площадочках, с завтраками и прочим, сводить к тому, что вот ну, да, надо благоприятный климат, вот эти налоги, вот это все, понимаете? И что такое малый бизнес? Ну, это там кафе, столовые, и вот это все. Да, это, это и обслуга, и обслуга, сфера услуг. Ру, По-русски малый бизнес, я увидел это на форуме Армия 2022, это прежде всего те самые инновационные идеи, разработки, которые... Наличит в очень немалых количествах которые Иммерно технологические да? Это вот -технологические. И есть наш русский Малый бизнес Который надо поддерживать и Который есть и который будет поддерживать Мы будем поддерживать Поскольку вот как раз на форуме Впервые Могу сказать, к сожалению, но, наверное, к всему свое время, и время должно прийти, оно пришло. Впервые вот эти все разработчики получили возможность напрямую взаимодействовать с заказчиком. Может быть, минуя традиционные схемы гособорон заказа, сложившиеся за долгие годы, минуя крупных производителей или, наоборот, взаимодействуя с ними, потому что, кроме... Ну таких основ изделий, да, очень много того чего, того, чего, ну, в общем, составляет, наполняет реальный конвой, все остальное. Ну например, я вот павильон Е, я вот перед собой положил даже. Вот он из чего был представлен? Как я уже сказал, это было сделано для консолидации, сейчас такое дурное слово, коллаборация, ну давай его тоже употребим, почему-то его сейчас принято употреблять. Но вот какие там были представлены малые и средние предприятия, которые, вот еще раз повторю, в таком количестве, в таком качестве и в таких возможностях для продвижения их продукции были впервые. В этом смысле армия России создала для них уникальные возможности. Например, был целый сектор цифровых, цифровой сектор. Цифровой сектор, ОПК и, конечно, прежде всего, разработки в, серии, в направлении искусства интеллекта и кибербезопасности. Крайняя чувствительная сфера, где как раз вот те вот самые гаражные, помнишь, Стив Джобс и вот это все технологии, вот эти умники, ребята, которых... Еще раз повторю, многие не то чтобы не слышали, но говорят, ну вот чудаки такие есть. Вот эти чудаки сегодня, может быть, во многих вещах делают то, что крупные фирмы в силу разных и в том числе инерционных каких-то соображений сделать не могли. Так вот, искусственный интеллект и все, что связано с кибербезопасностью, было представлено очень широко. Следующая зона. Ну, так у нас по зональное было, это зона медицины. Вот, вот уж где э, малый бизнес э, представлен и может быть, и может сделать очень многое. Ну, э, от аптечек самых современных, коих не мне с тобой, тебе это говорить, ты знаешь, проблемы есть, и, они, и есть их решение. До, например, вопросов, связанных с протезированием, оказанием помощи для нас на поле боя. Ну а что такое эта вот отрасль? Это значит, если мы будем внедрять эти технологии, то все службы скорой помощи, все то, что называется экстренная медицина. медицина Вся да. эта медицина получит э, возможность, ну, совершенно иные возможности. Это вот э, эта составляющая. Был целый сектор э, образования э, в каком смысле? Ну вот смотри, мы же э, думаем и действуем на упреждение. Понятно, что из, э, э, не, э, сейчас уже надо думать о тех, кто. Э, ну, во-первых, у нас 8 миллионов людей Донбасса, из которых полтора миллиона молодых ребят. Во-вторых, это военнослужащие, которые и э, добровольцы, и военнослужащие, которые проходят э, службу, и э, часть из них, увы, получает ранения, это тоже важно подчеркнуть, и нужно э, готовить какие-то программы потому чтобы этих людей адаптировать к жизни, об этом, э, ну, к нормальной гражданской жизни. И об этом э, не просто шла речь, а были э, разработаны э, программы дальнейших перепрофилирование профессионального трудоустройства на предприятиях ОПК. Не где-то там, как мы знаем, вот вчера был день офицера, многие офицеры ходили в охранники и так далее. Нет. Сейчас крайне востребованы вот как раз люди Такого склада, государственного склада ума и прошедшие тем более через такие точки. Зона перспективные образцы, как я уже сказал, э, все то, что сейчас проходит апробацию на СВО, э, оно должно быть э, соответствующим образом э, боевыми действиями верифицировано и под, получить поддержку. Это тоже. Кроме того, были, например, э, такие зоны, как пожарно-спасательные конгрессы, гражданское оружие, это я тебе говорю только о вот таких, э, о, так о таком, о таких площадках где, что называется, малые разработки, еще раз повторю, малый бизнес, малый и средний бизнес, по-русски, это не услуги. Это не только услуги это вот прежде всего вот это мы страна всегда отличавшаяся мы русские, русские в онтологическом понимании, отличавшаяся очень высоким уровнем интеллектуальных э, наработок, всегда нашей проблемой было э, преодоление вот той самой долины смерти, как это принято называть, между идеей разработкой штучной до серии Так вот, я помню в советское время была задача, самое важное решить проблему внедрения вот, и мы вот это внедрение решали, решали, так оно у у нас и не было так преодолено да да мы да, за наше время там диверсификация э, импортозамещение mm. вот эти все красивые слова